Какая нить незрима в каждом из нас, ведет вперед, оставляя позади призрачный след, неразрывно связывает мать и дитя, трепетно зовет к себе любимого, иногда рвется, причиняя невероятную боль. Через пронзительную ноту, отчаянный мазок кисти и трепетное слово удивительным образом объединяет живопись, Песню стихи создает паутину человеческих отношений. Тонкая нить.